здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 24 августа 2017 года Канал готов программ плохие новости я вячеслав мальчик со мной в студии андрей у нас прямой эфир вещаемый шалаша До новой исторической эпохи осталось 72 дня видишь как хорошо так вот какие-то есть у тебя объявления же у тебя есть да. причем надо это повторить и в конце будет эти объявления а. сделать я извиняюсь что мы задержались у нас что-то с интернетом проблемы короче мы не успели в Москве будет э, проведен митинг 26 августа называется он за свободный интернет будет он проходить на проспекте Сахарова и наши соратники которые туда собираются идти они будут собираться на Манежной площади в 15.00. Те, кто не успеет подойти туда, можно подойти непосредственно к рамкам о переходе на митинг в 15.30. Так что надо поддержать такой Надо Не просто поддержать, надо устроить определенную движуху в интернете, поскольку те люди, которые в интернете, они же за свободный интернет, но пусть выходит на улицы в том числе. Хорош вот, быть диванным войском, пора выходить на улицы все и требовать. Я понимаю, что некоторые не хотят идти на согласованный митинг. Ну ничего страшного, согласованный митинг может и при большом количестве народа перейти в несогласованный. То есть, если придут те, кто не хотят ходить на согласованный митинг, то он станет несогласованным, потому что он просто не вместит в этих решетках всех. Все, не бойтесь. Надо начинать разгоняться, это очень важно сейчас. Так, и к новостям тогда. Я хотел сказать, вот сегодня, что то еще хотел? В чате нам пишут, да. что сегодня в Питере у нашего соратника Александр родился сын. Назвали его Августин и просят поздравить. Да, Августин, хорошее, хорошее имя как у святого, да. Поздравляем. Так что поздравляем от всей души и в общем-то желаем всего самого-самого. По крайней мере в том, что Августин, пусть может и не станет святым, но зато, чтобы жил в свободной Святой Руси, да. У нас дальше там будет это вот то, что вы мне сейчас даете, это у нас будет дальше. Так, жители Одного из городов Румынии проснулись в пятиметровом снегу. Представляешь, а в Норильске второй раз за лето выпал снег. Вот такие вот, вот такой, как в анекдоте. Помнишь анекдот этот? Когда девочка в песочнице сидит, снег подбрасывает. там Все такая. В, в, в, в юбочке там с бантами. Такая вся синяя, замерзшая. К ней подходит. Говорит, девочка... Такая холодная зима, а ты тут вот без одежды, песочница Она говорит, да это лето Она говорит, ну какое же лето, ты посмотри, снег кругом, лед лежит а говорит, ну вот такое Ой, лето Вот так и здесь Видишь, ну это баян уже, это анекдот Ну что ж, видите, вот Андрюш не знает, например И на Кубани произошло землетрясение магнитуд 4 балла и, в общем, неприятные Такие сейсмические события Вот И А в Норильске второй раз залит этот снег а Мы только что об этом да. говорили <свят> да. Алексашенко опроверг сообщение о своем задержании Сегодня Вот вчера говорили, что его задержали Якобы у него был э, Два ордена Славы второй и третьей степени Два ордена красного знамени И копия орденов Трудового красного знания узбекская ССР, туркменская ССР, ССР Таджильской ССР, образца 26 30 годов, а это что, запрещается, что это в России? Нельзя ордена вывозить? От этих орденов их вилами можно грузить по всей России. Даже у меня, меня где-то лежат, от моих, так сказать, бабушки и дедушек оставшиеся. А теперь это называется контрабандой. А почему нельзя ордена вывозить? Потрясающая ситуация. Ладно бы он Орден Андрея Первозванного там весь, и еще, еще Георгиевское оружие да в бриллиантах вывозил. Ну там можно было какие-то вопросы ему, так сказать, задать. А, а, а это что? Странные вообще дела. В московских школах опровергли перенос занятий из-за Курбан-Байрама. Вот и очень большой шум из-за этого и вот что-то только не написали по поводу и уже сказали, что это не так, хотя это так и понятно что что это так да но с другой стороны вот по всей России значит, в школах в некоторых перенесли в некоторых школах перенесли линейки на первое число, потому что Курбан-Байрам и мусульмане будут отмечать. Но давайте откровенно скажем, если в этой школе основная масса учится мусульман, ну там 90, грубо говоря, 8 процентов, то какая нафиг линейка? Они почему не могут свой религиозный праздник-то отметить? Вопрос. Нужно другой вопрос задавать, Да? Куда русские люди делись? Это вопрос Путину. Они почему мусульмане отмечают Курбан-Байран? Да, они всю жизнь отмечали и пусть отмечают. У меня к ним вообще ни одного вопроса нет. У меня вопрос к Путину. Почему мы вымираем? Вот этот вопрос главный. Поэтому вот тот угол зрения, который сейчас представлен, тот угол зрения, который разделяет власть, который нужен Путину, вот этим вот зверям, Посол России в Судане обнаружен мертвым в своей резиденции в Хартуме. Да, там какая-то такая вот. Ну, что-то послы. Я ничего про это не хочу сказать. Людям свойственно помирать, но что-то послы начали как-то прям активно это делать. Прям как-то это. В очередь, друг за другом. А вот на Итуру погиб солдат-контрактник. Вот, и, ну, пока э, доведение до самоубийства возбудили дело, да. Не знаю, кто мог контрактника довести до самоубийства, что-то какая-то чушь. Ладно, мы срочной службы человек контрактник. Не знаю, мне кажется, там как-то вот что-то другое. Ну, когда, в общем-то, пытаются. Ей бывают вещи, которые, ну, то есть убийства, которые пытаются скрыть, э -э, имитируя самоубийство. Да? Ну, там, ну, да, довели там до самоубийства, бедолаги. Там. Ну, наверное, нет ну, Подозрительный очень случай, очень подозрительный Осужденный по Болотным делу Иван Непомощник вышел на свободу Ну, слава Богу, в общем-то Это он был осужден а, за участие на Болотной В массовых беспорядках, ой применял насилие в отношении представителей власти. Представляешь? То есть тогда они только начинали, так сказать, разминаться. разминаться, да, представители власти. То есть если бы вот сейчас, они бы его, наверное, за терроризм и за покушение на жизнь представителей власти пожизненно посадили. Просто пожизненно вообще. Да? Если сейчас людей, которые к этим представителям власти вообще даже их не, не были в поле зрения этих представителей власти, их сажают за якобы там какие-то покушения. Да? Тех людей, которые не успели никуда выйти, уже сажают. То вот. Но я надеюсь, что он продолжит борьбу, будет с нами вместе. А вот после опроса Левада-центра э, выяснилось, что уровень доверия россиян Путину вырос до рекордного показателя с начала года. Да, представляешь, доверяют Путину 58%. И рейтинг достиг максимум с начала года. Но вот что я всегда вчитываюсь внимательно в, в определенные другие строчки. И вот интересную вещь я тебе скажу. А, как ты помнишь, Путина поддерживали 86 процентов, да, но у нас этого Северного Оленя 86% поддерживают в нашем варианте, да, а в, в их варианте Путина. Кстати, сейчас ну, сколько там поддерживает Северного Оленя на, на, на, на голосовалке на Твиттере? Я всех прошу подписаться на Твиттер на мой, чтобы мы сейчас будем ставить голосовалки каждый день различные, ну или там через день. Но в любом случае часто. Сколько за северного оленя? 86%. 86 классическая цифра. классическая цифра. И нам объявляли. И вторая голосовалка там у нас есть. Открой тоже. И нам объявляли. Андрюш, что 14% Это резко Против. А 86% резко за. да? Ну то есть получается 100%. А вот теперь давай посчитаем Леван Центр что пишет при этих там 58, 14% опрошенных сообщили, что не доверяют никому из российских политиков и почти столько, и, и, и, да, столько же не интересуются политикой в принципе. Опа! А где же 86%? 14% опрошенных не доверяют. 14% резко против. Уже 28. Да, и 14 не интересуются политикой. Да где, блядь, у Путина 86%? В каком месте они выросли? А где у Путина 58% доверия? А? Они, наверное, в разных группах опрос проводят. Да, я не знаю, в каких группах они, это это вранье. То есть, если методом сводимости все это подтаскивать, то получается, что у них там под 300%, а не 100%, да? И у Путина, на самом деле, вот как, ну, может быть, не столько сколько в нашей голосовалке, потому что все-таки она в Твиттере, ну, чуть побольше, давайте там говорить откровенно. Вся эта мразота вместе взятая, путинская, никогда, даже в самые яркие времена, не превышала 37%. Это их предел был. Но это было давно и неправда. Это, это предел. Никогда выше этого не было и не будет, поверьте. Россияне рассказали о своем отношении к деятельности Медведева. Да, видишь, и вот... 50%, 51% недовольны деятельностью Медведева на посту премьер-министра. Вот теперь Вова Путин начал его таскать, ну чтобы, может быть, они стали довольны, когда он станет президентом там, и так далее. Представляешь? То есть, вот сейчас, я напоминаю, у нас голосовалки в Твиттере. Вот одна голосовала кого вы видите в роли следующего президента. Сколько там у кого? Вот Путин... Был 10%. Сейчас сколько? 10% так и осталось. Володин был 2%. Такие же показатели. И у Медведева тоже 12%. 2%. процента. Северный олень был 86%. Причем настоящие северные олени. Это не кличка. Это просто обычный северный олень с рогами. Такой хороший. морду у него только. Вот. И тогда, когда я брал эти сведения днем, было 2200 23 просмотров. Сейчас сколько просмотров? 23. То есть, этих просмотров, проголосовавших. А сейчас 2325. Ну, надо, надо тогда усилиться. Вот. Подписывайтесь на Твиттер, голосуйте, пожалуйста. Твиттер там... Вячеслава Мальцева. Твиттер Вв Мальцева, там 2В, потому что почему-то все подписываются на фейковые, ну, на зеркала, я не назову фейковые зеркала, да. А мой твиттер где я сам пишу, ВВ Малцев Вячеслав Мальцев, да. Там такая открываешь, вот, вот, то, что у меня за спиной, вот это вот такая В. И там вторая голосовалка у нас висит. Какой вариант смены действующей власти в России вы поддерживаете? Прочитаю, пожалуйста, Андрюш, вот. Значит, за выборы... Нет, нет. Первый, первый вариант это выборы. Сколько за них? За, за первый вариант 25%. 25% хотят действующую власть путем выборов сменить. Второй вариант это дворцовый переворот. Да. И за него проголосовало 11%. 11% То есть, тоже нет. неплохо. Да. Третий вариант революция. И вот за этот вариант проголосовало 53%. Было 51. Но все равно, что называется, в, пер в первом туре. Сейчас 53, да? да? Прикольно. Уже 54. Вот буквально секунды назад изменилось. И самый крайний вариант последний – это режим меня устраивает. И вот за этот пункт проголосовало 10%. Тоже немало, кстати. А тоже немало. Немало. Я, кстати, не ожидал, что будет так, такое количество людей. А сколько всего э, э, на сегодняшний момент проголосовало? Мы днем поставили это. 896 человек. 896, так что присоединяйтесь, голосуйте. Но ну, когда говорят, что революция неприемлема для нас, ну давайте будем смотреть на голосовалку. Вы же понимаете, что мы в Твиттере ничего не накручиваем, мы не можем, да и не хотим накручивать. А зачем? Мы будем ставить реальные голосовалки и видеть, как так сказать, передовая общественность России, голосует за тот или иной вопрос. Вот за революцию 53%. Но я был уверен, что будет больше 50%. Почему? Потому что, ну, как я всегда с большинством. Это же реально, можно сказать, проверочный вариант прямого народовластия и прямого референдума. В решенном виде. Вячеслав, почему вы не купите хорошую камеру? Ответьте. Вы знаете, вы задали мне какой-то такой вопрос, который меня поставил в тупик, потому что я до того, как вы меня спросили, был убежден, что у меня очень хорошая камера. Может быть, ее протереть надо, или у меня лицо какое-то смазанное, но я не знаю. Мне кажется, у меня хорошая камера. Хорошая камера? Да. Ну, видите, вот все говорят. Я в этом ничего не понимаю. Ну, вот. Так. Такие вот вещи. Значит, я... Еще раз прошу подписаться на мой твиттер. Это ВВ Ввмолцев. Там 35 и тысяч. Это тот твиттер, где тридцать пять тысяч еще 400 э, ну, друзей-фоловеров. То есть это по сути тестовый вариант возможности такого референдума. Конечно, в, да, конечно. Ну, это да. Вот с использованием самых простых подручных средств это э, такое простейшее народовластие. Простишь, ты прав, Андрюш, вот ты умница. И я даже как бы об этом не подумал. Ты умница. Это именно простейший вариант народовластия. Когда спрашивают, как, а как оно будет функционировать? элементарно. Вот видите, мы даже с, на, на коленках уже можем сделать простейший вариант народовластия. А по поводу камеры, это не того, что камера плохая, а, к сожалению, интернет у нас сейчас тут не очень качественный, поэтому приходится ставить низкий бит битрейт э, качеству видео, чтобы э, не было прерывов <связывая> Татьяна Кузина написала, и это реально смешно, только проголосовала за оленя и тут революция <связывая> вот это вот. <связывая> чувство юмора у наших, конечно зрителей просто космическое как камера называется? Я не знаю, как она называется О, Господи это э, камера э, очень хорошего качества, просто пришлось понизить уровень битрейта, чтобы э, не было прерывания yeah. самого, самой трансляции, э, потому что качество видео очень сильно влияет на скорость передачи. Вот да. петербургские коммунальщики э, примотали, говорят, скотчем к засохшим деревьям зеленые ветки. Вот тут даже фотографии есть об этом много рассказывает. Вопрос о а нифига я не понимаю. Тем более, что зеленые ветки они сразу же э, летом засохнут. Любой человек, который проходил снайперскую подготовку, знает, что снайпера никогда не привязывают к себе зеленые ветки. Ну, только в фильмах исключительно, да, потому что как только они завяли, так сразу тебя и застрелили, поэтому э, можно просидеть и день и два, но в течение дня уже сухая ветка, э, сета, зеленая ветка обрезанная, она засыхает, поэтому я чуть не понял вообще а зачем они приматывали, может кого-то там э, это... Встречали. Встречали, да, кто-то должен был там, большой начальник какой-то приехать. Ну, в общем, такое вот было сделано. То есть, им создают эту красивую иллюзию, волшебную, замечательную. Да, 86%, 86 зеленые деревья, счастливые бабушки, сытые деддомовцы, да, все, излеченные, больные, еще все тут, вот, еще 86%, вообще рай. Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Иландиевке. Ну, продолжается эта ерунда. Почему-то, вот ты видишь, волна идет гибели в колодцах, я думаю, будет еще продолжаться. Потому что, то есть вообще, раньше хоть при коммунистах прошли бы директивные письма, и было сказано, если такой случай у кого-то будет, нет, все, и цикл с гвоздями по жизни, на партбилет нафиг там... Магадан и все такое прочее. И все прекратилось да? То есть такой вот идиотизм тоже был, но его можно было прекращать. Каким-то, ну, может быть, жестким путем. Сейчас жестким путем, только протест прекращает. А идиотизм идет по стране полным ходом. Вот погибли одни в колодце, погибли другие, теперь погибли третьи. Ты думаешь, больше не погибнут, что ли? Ну что проще-то, вот как сейчас информационный мир, что проще донести до всех, кто занимается этим колодцем, что, там я не знаю, вот для чего есть указы президента. Для того, чтобы он это не уписал, который он пишет. Вот для этого они есть, для максимально быстрого реагирования. Вот он есть, вот здесь он мог бы себя проявить, вот этот вот крендель. Раз, все, указ накропал, все, разослали. Ну, если получилось, кого-то очень сильно насадили. И больше не получится. На станции Саратов-2 на железнодорожных путях сгорелся электровоз. Да, вот что-то земляки мои постарались. Электровоз сгорел. А в... В районе? Не-не, вот тоже в Саратове, в аттракцион Камикадзе, в городском парке такой есть... Я что-то никогда на нем не катался, ты знаешь, у меня подозрение. Ну-то все аттракционы привезены из Китая на каких-то подставочках деревянных, все это вот такое, шаткое. И вот люди зависли вниз головой, говорят, 15 минут там висели. Ну ничего хорошего, конечно, нет. А в Ольховском районе погибла семейная пара из-за пожара. В общем, все, все как всегда. Горят люди, все падает, электровозы. И как всегда выселяют штаб Навального. Очередной раз. То есть, я так понял, ну, нас вот из народного домика выселили. То есть максимальные усилия применили, видишь, Навального пытаются выселить. Но, извини, проблем, проблем в чем? Проблема в том, что когда людей выселяют, они не поняли, я думаю, что определенная масса, так сказать, представителей спецслужб протестовала против того, чтобы нас выселили из домика. А знаешь почему? Потому что если людей нет здесь, это не значит, что их нет нигде. То есть, если их нет в одном месте, значит, они есть во всех местах. Ну, так мир устроен. Если людей начинают, официальный протест начинают давить, он уходит в подполье. И когда нам что-то говорят, вот вы там хотите сделать революцию, вы хотите из подполья что-то сделать... А мы отвечали, ну вот мы открыто работали, что вы сделали? Вы загнали нас под поле. пожинайте свои плоды. Это вы виноваты в том, что происходит, это не мы виноваты. Вы не даете нам открыто политически с вами бороться, вы не даете путем выборов поменять режим, да, как положено это делать. Ну поганый режим, прошли выборы, вы не даете людям проголосовать, все это там переписывать. Вы же найдете плоды. Не надо потом рассказывать, что это мы виноваты. Это вы виноваты. Верховный суд разрешил кандидатам тратить наличные на муниципальных выборах в Москве. Так, что-то вот чат как-то это надо остановить, чтобы люди могли писать. А то -то... Так, ага. Так, сейчас подожди. Да, я пока э, есть небольшая пауза. Напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на официальный канал Артподготовка большими буквами э, латинскими. Это повышает рейтинг канала в эфире э, YouTube и, э, соответственно, привлекает больше наших соратников и людей, которые нас могут увидеть. Вот. Верховный суд признал недействующим требования Московского городсбиркома о полном запрете кандидатам на муниципальных выборах в ходе избирательной кампании расплачиваться наличными средствами с юридическими лицами и так далее. Масса кандидатов, которые прогнали э, с выборов за то, что на какие-то листовки, там смешные, да, какие-то там, причем э, подписи собираешь, нужно, нужно оплатить с открытого счета листы, которые там на принтере ты сделал, знаешь, просто то есть, представляешь, люди воруют триллиардами а на выборах вот нужно, чтобы все было по чеснухе и чеснуха это начинается с со сбора подписей и чтобы ты эти листы какие-то отпечатал в типографии, чтобы был счет, чтобы ты его оплатил с расчетного счета, который тебя открыт в банке. То есть, как в той сказке, в которой там сундук в сундуке, утка там в заяц, да в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла и так далее. И, и таким образом они показывают, как у нас все четко контролируется, да. Тогда откуда Ралдугин-то взял свои виланчели, если все тут контролируется? Вот вопросы в чате задают, где брать ткань для флагов? Любая простыня. Простыня белая, ну что ж вы, и красные полосы, все. Как раз поэтому такой флаг. Поэтому мы как раз за этот флаг голосовали, что самый простой, белый, простой, красная, галка на любой фломастером, маркера. Маркер, фломастер, да. да. И вопрос, как с вами связаться? В, по, в описании под видео есть реквизиты, есть сайт официальный орг. И сегодня мы еще объявим телефон нашего соратника в Литве, с которым тоже можно там связаться. Да. Хорошо. Вот э -э, дождь рассказал о даче друзей Путина. И дача это снималась в фильме про Шерлока Холмса. Если вы помните, вот, вот так выглядела тогда эта дача. Сейчас я вам покажу. Помните, вот там Куравлев играл он э этого шпиона немецкого и там его принял как раз и Шерлок Холмс и доктор Ватсон то есть они его там закрутили этого шпиона вот а сейчас это выглядит вот так но ну, не сейчас это кстати давнишние кадры я их уже видел в интернете вот так бассейн там да? вот такой и говорят, что это, в общем-то, еще одна из резиденций Путина. Видите, как он любит там всякие орлы, там какие-то масонские знаки, там все жуткое количество всего. Ну, дорого и сердит. Так вот, насчет этой дачи Дорст раскопал, что она принадлежит, ну, принадлежала некому Рудневу, Олегу группе там компании Север это путинский дружок очередной да, который помер в 2015 году а сейчас это все принадлежит сыну то есть видите уже следующее поколение таких халдеев у Путина и в общем то Все это вся эта роскошная жизнь принадлежит и им в том числе вот и такое сооружение которое было показано в этом фильме я вдруг вспомнил слова из этого фильма который Ватсон в конце говорит Шерлоку Холмсу и чтобы они... я помнил эти слова очень хорошо помнил но все равно хочу их процитировать я нашел фильм открыл и записал так вот о чем говорит доктор Ватсон он говорит когда они скрутили, помнишь, этого шпиона, там все, и это называется, как, как он, 21 век 21 начинается. начинается, да, 21 век начинается, он говорит, «Холмс, я вспоминаю старые добрые времена». И те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками, рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время. Можно украсть миллион или убить богатого дядюшку, это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне? Это вот прям про нынешних обитателей вот этого дома. Вернее, про нынешнего обитателя этого дома. Представляешь, как вот вжил, насколько точно, какие бывают совпадения. Удивительно. Поправится не 21, а 20 век начинается. 20-й начинается, конечно. Ну, видишь, ты в точку сказал, 21 век начинается. По ага. по а вот у нас спрашивают в чате, как поживает Марк, забыли ли, не забыли ли мы о нем? Конечно нет, и постоянно общаемся через соратников, он постоянно всем передает приветы, настоящие революционные приветы. Он бодр духом, не унывает и готов продолжать бороться с этим режимом. Так что привет Марку. Вот тут человек свою версию объяснений, почему именно 5-11 высказывает, очень интересный вариант. Это как вода имеет особые свойства в крещении благодаря тому, что народ в этот день в это верит. Так и с пятым 11 тот же эффект. Ну да. Да, да, да. Наверное. Такие вот дела. Путину в Рязани подарили футболку с его портретом. Да, видишь, я думал, думаю, ему лучше, если бы были креативные там люди. Вот представь, вот там на какую-то фабрику он приходит, там занюханную, и они ему дают там с Путиным футболку. Это это раз хорошо. Ну это фигня вообще, это, это никогда не, никому не запомнится. Вот знаешь, чтобы был, запомнилось навсегда. И эти люди вошли бы в историю, их писали. Вот, представляешь, вот спрашивают. Ну, бывают очень, как бы сказать, чисто люди. Он говорят, ну, вот, ну, как вот мне сделать, чтобы вписать свое имя золотыми буквами в историю? Я утверждаю на 100%. У каждого есть такой шанс. У каждого. Вот представь, вот эти люди дарят ему майку. Ну Говорят своему начальнику, мы сейчас подарим майку Путину с Путиным, а дарят майку с пятым-одиннадцатым. Все, представляете, это на весь мир, эти люди навсегда. Ну что бы с ним максимум сделал? Ну выгнали бы их с работы, ну и насрать, они что, такую работу не найдут, еще одну? Да и недолго осталось, но эти люди навсегда представляешь, что то есть, когда будут из бронзы лить памятники, их выльют рядом вот с, с самыми главными, и у них будет майка с пятым-одиннадцатым, понимаете, вот, вот так мир устроен, и я каждого призываю так включать мозг. Каждого на своем месте, что ты можешь навсегда вообще войти в историю. Интернет тебя впишет навсегда. Никто уже тебя оттуда из этой истории не вычеркнет. Никогда. Ты все. Вот твоя информа будет жить вечно. Вот она, вечная жизнь. За гробом. Вот эти люди, они проморгали свой час, как в том анекдоте. Помнишь, когда утро ранее министерство юстиции сидит секретарша такая вся... Вся такая что-то, ну, видно, с Будуна. И тут звонок. И она поднимает трубку и говорит, да? А, да, нет. А вы ошиблись номером? Кладет трубку начинает рыдать. Ей говорят, а что случилось-то? Она говорит, да ошиблись номером. А что же вы рыдаете? А она не успокаивается. Говорит, а что они спросили? Она говорит, а я этого звонка ждала всю жизнь. Говорит, а что спросили? А спросили, это прачечная? Понимаешь, то есть, ну это для анекдотчиков, потому что есть анекдот такой, звонок. Это прачечная? Это хуячно, Министерство культуры. Вот, вот, понимаешь, вот женщина там проспала свой шанс. Понимаешь? А эти проспали его еще больше. Владимир Путин предложил стимулировать развитие легкой промышленности. О, это вот он на футболку посмотрел, там, как Путина на медведя они делают. все И говорит, давайте вот эту ну, стимулировать будем, вот это будем стимулировать. Интересно, как он будет стимулировать развитие легкой промышленности, а? То есть он обещал не трогать предпринимателей, их трогают. Он обещал там какие-то льготы, ничего нет. Да? Он обещал, что все будет нормально там с поставщиками. Ну, здесь хлопок не выращивают и многое другое не выращивают в России, да, еще все делают. Там все плохо. Ну, то есть во всех делах все плохо, санкции, потому что половина из, та, из чего состоит э, продукция легкой промышленности, оно все из-за бугра, оно не отсюда. Да какой половины? Вот Отсюда только руки. И то неизвестно откуда растут, да, очень часто. Так вот, не знаю, мне как-то вот даже странно. Я думаю, что он сейчас будет э, все абсолютно э, стимулировать что он надеется на выборы, и он думает, что прокатит все как всегда. Ну лохи, ну что, ну сейчас мы им там расскажем, что будем с танкостроением заниматься, авианосцы делать, там какие-то самолеты, они поаплодируют, может не поверят, ну но все нормально. И голосовать может не пойдут, ну и нехер им там делать, мы за них сами нарисуем. Вернее он тут думает, что они пойдут. Там есть люди, которые нарисуют, которые знают, сколько ходят. Которые знают, что 86% за Северную оленя. Вот там такие люди есть. Они а как это... раз все и подделывают. А это уже, конечно, поднялся в испарительную цуету. А вот как раз это и ответ его на стимуляцию. Он э, призвал снять барьеры для импорта зарубежного сырья. О, oh, видишь, как он молодец. Mm -hmm. Давайте снимем барьеры. Кого он призвал? Трампа? Евросоюз? Кого он призывает? все? Ну вот он должен себя призвать. Санкции. Из-за чего санкции? Из-за одного козла. Понимаешь, из-за одного козла санкций. Вот только из-за одного. Вот был бы какой-то другой козел, уже бы санкций не было. Ну ты же понимаешь, что так? Вот любой другой был бы, все, никаких санкций не было. Ну, потому что такой любой другой козел не начудил бы. Под кого призывать? Ну, себя надо призывать. Я надеюсь, ладно, не буду. Слава, матюкайтесь, пожалуйста, молча. Хорошо. Слава, матюкайся громче. Ну, вот, блин, ну что ж, голосовалку, что ли, открыть в Твиттере? Как, как матюкаться Мальцеву? Сейчас пишет в чате. Привет из Белоруссии. Когда поменяете власть, власть, прошу никогда не давать кредиты Лукашенко. Очень прошу. Да. Узбекистан попросил арестовать недвижимость дочери Каримова в России. Вот очередной раз я могу сказать Вове Путину. Вот очередной раз. Вот посмотри на Гульнару. Каримова, это дочь президента. Вот президент сдох там. Вот сейчас ее там трамбуют. Вот ты думаешь, с твоими детьми по-другому, что ли, будет? Почему все это происходит? Потому что там тоталитарная система. То есть два варианта был. Он мог своей дочери отдать власть, и она стала бы Ким Чен Ыном. Но она по жизни другой человек и не стала кимчин ином. И не захотела стать Ким чин ином. Значит, есть другой вариант. Это трамбовка и цик с гвоздями там пожизненно и так далее. Так что тоталитарная система, безусловно, всегда губит детей своих создателей. Всегда. Вот посмотрите, всегда дети, там родственники, ближайшие диктаторов, они всегда страдают. Либо они становятся такими же... Ну, Ким Ир Сен, этот, о, господи, папа Ким Чен Ын, я уж. Дедушка Ким Ир Сен, этот, блядь, я их забываю, забываю. Пока выучил Ким Чен Ын, пока как именовать, забыл, как папу звали, да? Фу, да ладно. Ник ночи будет помянут, да? Вот наши друзья и соратники из, из Украины поздравляют с Днем Независимости Украины Украины. Не, мы до этого дойдем. Мы же до этого дойдем. Поздравляем, конечно, от всей души. Но мы обязательно сейчас дойдем, там есть этот вопрос. Лидер группы 0 Чистяков отменил концерты в России. Не, ну это логично. Почему? Потому что он. Представитель свидетелей euh, Еговы, Его, да, я еще не знаю, какие, какие вопросы к ним возникнут. Их запретили на сегодняшний день. Что будет с ними завтра, я не знаю. Но смотрят, понимаешь, путинские. Если они молчат, засунув язык в одно место, ну, как бы, просто за ними наблюдают. Если они начинают что-то выпендриваться, их сразу начинают трамбовать. Ну, как, как в общем-то, и со всеми поступать. Я поэтому призываю всех свидетелей, и Еговы, и не Еговы, всех свидетелей, и не только свидетелей. Ну и Навик, давайте сами трамбанем этот режим. Ну что, ну, по одному они нас душат. Вот нам совершенно, что, что нам свидетели Еговы что-нибудь плохое сделали? Отродясь, нет. Или кто-то другой, кого они там душат. Ну, просто... Эффективнее они работают, чем православная церковь. Гундзяев попросил. Я являюсь большим поклонником творчества Федора Чистякова и думаю, что в России его, любителей его творчества огромное количество. что же, они тоже, в общем-то, смирятся с тем, что теперь не смогут послушать песню любимого исполнителя. Кимченыр. Кимченыр. Кимченыр. Киммерсен, Ким Ир, Ким Ин. Это какое-то магическое заклинание. Представляешь, три раза эту херню скажи, что-нибудь там случится такое, такое, я не знаю, будешь опираться на собственные силы. Чучки еще надо. Вот четыре магических, магических там эти формулировки. Чучки в конце, как завершение. Да. Маманта, да! Чучхен! На, на распев причем надо. В Петербурге сотрудник суда арестован за неподписанный протокол. Потрясающая ситуация. Я так понимаю, что был, есть там Александр Эйвазов. Вот этот Александр Эйвазов работал секретарем Октябрьского суда. Очень, я так понимаю, что это человек, который против этого режима, напрочь вообще просто ненавидит этот режим, и не смог там больше работать, все, ушел в отпуск, а из отпуска не стал возвращаться, уволился. Но он известен там какими-то высказываниями, заявлениями, я так понимаю, что там коса на камень. Так вот, они откопали. Протокол который он не подписал И его привлекают к уголовной ответственности За то что вот этот протокол не подписан А в результате приговор должен считаться недействительным А соответственно наступили общественно опасные последствия И так далее его же взяли под стражу Но самое смешное в этой ситуации Вернее не смешное а грустное то, что приговор признан законным, независимо от того, что протокол не подписан. То есть, нет никаких общественно опасных последствий, даже с их точки зрения. Даже с их точки зрения нет. Человек, которого осудили, в результате уехал, в тюрьме уже давно сидит. Представляешь? Они арестовывают за что? Потому что протокол не подписан. Странное дело. Странное дело, да? Причем обвиняют его в воспрепятствии правосудию. Это воспрепятствия? но в самом сильном случае это халатность. Когда при халатности не наступили общественно опасные последствия, все, лицо освобождается от ответственности. Нет последствий никаких. О чем вы говорите? Ну, халатность, предположим. Его в тюрьму. Посадили человека. Это, вообще, это вот для меня, для юриста, это, это просто вообще взрыв мозга. Это воспрепятствование правосудию. Как вы можете доказать, что это воспрепятствие правосудия? У вас запись есть, что он говорит, я не буду подписывать, чтобы воспрепятствовать правосудию. Или у вас два пидора свидетеля есть, которые это говорят? Вот наш зритель спрашивает... Вячеслав, объясните ситуацию с квартплатой в осенний период. Платить ее или нет? Не хочу в карман воров лишний раз деньги отдавать. Ну, можно еще раз сказать, Да, там, ну скажи там, еще пара, Да, сказать, что э, все деньги, которые люди сейчас платят по ЖКХ, по всем этим коммунальным платежам, эти все деньги уходят в этот воровской режим. Да, им, даже, им... Если, извини, даже если какие-то не уходят, в, э, не просто тупо не разворовываются виночайками, да? то они, даже если они идут правильным путем в бюджет, что мы видим потом? Ну, что делать на эти деньги? Украину долбят, Сирию бомбят. Ну, нам-то это нафиг, вот этот режим поддерживает своими деньгами. Даже если они это не, не уперли. Они что, это нам кому-то там больным инвалидам это раздали? Помилуй бог, они украли все или на это сделали свои черные дела? вооружили полицейских дубиналисами, которые нас мочат, которые сажают Он совершенно ни в чем не повинных людей. Матвиенко заявила, что общественный контроль за делом Серебряника гарантирует законность процесса. Так. Да, видишь, вот странное у нее представление Матвиенко. Интересно, как можно общественный контроль... Осуществлять в настоящий момент за, вообще следствием, за уголовным процессом в широком смысле, да, узко за следствием и широко за уголовным процессом. Как можно общественный контроль. И что он даст этот общественный контроль. Следователь норовит у каждого получить подписку, а не разглашение. Какой нахрен общественный контроль? То есть запугивают людей, чтобы они подписывали. Наезд осуществляют на адвокатов, чтобы давали подписку. Адвокат Серебряникова почему убежал и никому ничего не говорит? Потому что наверняка подписку дал. Чуть ли не уголовными делами угрожают тем, кто пытается фотографировать что-то на процессе. Да. Далее, те люди, которые устанавливают, например, что судья не в совещательной комнате, э, приговор так сказать, подготовил. Что с этими людьми происходит? Ничего, их и куда-то грузят, сажают, приговоры хоть один отменили. Ну вот, доказали миллион раз, что по электронной почте из Мосгорсуда суда скидывают в районные суды. Так сказать, образец, рыбу приговора. Представляешь? То есть, это э, независимость судей такая. Ему скидывают рыбу, он все нормально сделал. И что? Ну, вот общественный контроль вот такой. Вскрыли почту, показали. Кто-нибудь понес ответственность? Никто не понес. Ни за что. Чайка объяснил запрет анонимности в мессенджерах борьбой с наркотиками. <GG palette> наркотики? Наркотики вообще просто завалили Россию, Да. То есть, 100 тонн героина, это, это по старым данным сейчас гораздо больше. Уже вообще просто совершенно официально занимаются наркотой государственные органы. Совершенно официально. Возят официальными самолетами все. И, оказывается, борются с наркотиками, поэтому надо запретить мессенджеры в которых что-то будут анонимно там передавать. Но у него в башке, я не знаю, что там, у этого чайки. Вот ты представь, можно запретить анонимность. Вот чисто технически, как они это сделают... Вот у нее что в голове? Во-первых, мессенджеров, даже вот предположим, они соберут вот таких головастых, они смогут там запретить телеграммы анонимные, там какие-то другие, ватсапы, вайберы, там я не знаю кого, на коленках. Вот я вам скажу, мы пользуемся мессенджером, про который вы даже не слышали. И ФСБ даже вот не знает, каким мессенджером мы пользуемся. Потому что они даже не слышали про существование такого в природе. Потому что мы его сами сделали. Поэтому, ну запрети чайка, мне. Ну, представляешь, ну что ты за дураки, а? Сыну своему запрещай жрать столько. В России могут лишить лицензии 5000 действующих пилотов. Предлагаю набрать 5 тысяч лайков сегодня. Поддерживаю. Да. Давайте. Корякин, и Мальцев, ну уж сколько всего переговорено. А ведь слова без дел мертвы. Да, конечно. Поэтому нужны дела. И об этом мы говорим каждый день. И дела делаем в том числе каждый день. И верим, так сказать, в то, что Россия будет свободной. Верим в то, что 5-го, 11 Произойдет революция. А если продолжить вот эту вот фразу, да? Помнишь? Вот человек пишет, должен за квартиру 300 тысяч рублей, назначили суд, не хочу платить, но ведь отберут квартиру. Что посоветуете? Выкручиваться, что посоветуем? Посоветуем стараться как можно меньше. Отдавать этому государству Так вот в России могут лишить лицензии 5000 действующих пилотов Это уже вчера было а, объявлено Что там эти а, аннулирует Росавиация Действующие а, программы подготовки коммерческих пилотов А значит, программы эти 6-16 -го годов но они уже ответили, что не будут отнимать лицензии и так далее. Ну, в общем, слава богу, что не будут, но училище закрывают. То есть Красный Кут в Саратской области. Кстати, во время войны это было Качинское училище. То есть Качинское училище, которое дислоцировалось в Сталинграде. Оно было передислоцировано туда. Красный Кут. Ну, если уж в Волгограде Качинское училище закрыли, то Красным в Красном Куте сам Бог велел. Все закрывают. То есть, авиация в России абсолютно не нужна. И что брос Росавиация не говорила, Росавиацию волнует только одно. Бабки больше ничего не волнует. Да, омбудсмен предлагает платить повышенные пенсии многодетным. Представляешь, повышенные пенсии многодетным предлагают детский омбудсмен. То есть детский омбудсмен живет в прошлом. Так, собственно, и было в советский период, например. Да? А вопрос должен быть поставлен не так. Детский омбудсмен должен спросить, а почему не платят то повышенную пенсию многодетным? С какого перепугу, извиняюсь за выражение, а он предлагает, давайте, Владимир Владимирович, а может будем платить не только там вот этим вот кренделям вашим, у которых там поместье, вот эти вот, которые в Шерлок Холмсе снимались, да, там Рутенбергом с их детьми там и так далее. а Может кому-то другому еще чуть-чуть заплатим, может многодетным там копеечку. Ну, немного. Этим 99%. А на всех остальных 1%. Вот так он рассуждает. этот детский омбудсмен. И нахрен такие омбудсмены детям? Это не друг детей. Помнишь? Не Конрад Карлович Михельсон. Помнишь, как в золотом все его в 12-ю а, говорит, а кто такой Конрад Карлович Михельсон? Кажется, друг детей. Ну, говорит... Вам не нужно дружить ну, с, да. с детьми, ГПУ от вас этого не потребует. Так что вот ГПУ требует от детского омбудсмена дружить с детьми, а он что-то это делает вот каким-то странным образом. В МВД рассказали, где будут дежурить наряд ДПС по новому регламенту. О, как? А знаешь, как по новому регламенту они должны дежурить там, где захотят. Ну, то есть туда, куда их поставят. Вот такой новый регламент. Вот также вот этот новый регламент предусматривает ряд норм, которые позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления. Это вот как понять? Когда написаны такие вещи, то как-то поеживаешься, думаешь, нифига себе. О чем вообще речь? То есть, ну, как-то как вот все странно. Минобороны РФ к 2025 году планирует начать строительство нового авианосца. Ура! И что, ну, слава богу, не доживу я до этого никогда. Поэтому отвечать за эту херню не придется. Но они уже, я говорю, показывали макет авианосца. Правда, тогда говорили, что с 30 -го года. Но сейчас выборы, поэтому надо обещать э, более масштабно. То есть то, что обещано с 30 начать, значит, будет с 25. -го. Ну, какая разница, как обещать? Помнишь, как в этом бешеные деньги у Островского? И говорит, а, говорит, а, он, он мне обещал 40 тысяч, а, говорит, а, говорит, не, восемьдесят? а, а он может 80, а он, может и 100 обещать. Говорит, правда прожился, говорит, он весь, говорит, старуха ему дает 50 копеек. Я, говорит, ну, он, говорит, про это совсем забыл. И вот, вот эти вот ребята, они такие же, как тот князенька, они могут, что хочешь обещать, причем сейчас, я так понимаю, команда дана из Кремля обещать всем и все по максимуму. Вова уже так сказать, впереди планеты все идет и всем все обещает. То есть этим легкую промышленность, тем тяжелую промышленность, этим рыбу, блядь, этим мясо, этим там, я не знаю, все. Вот что к нему приходит, спрашивает, он говорит, нате, в 25-м году, блядь, в 30-м, в пятом м в восьмом м, -м. Минобороны впервые закупят боевые машины поддержки танков Терминатор. Блять, ну у них какие-то названия странные, они что, своих названий у них нет. Они тут про, по поводу как какие-то речи задвигают по поводу э, истории, исторических корней машин «Терминатор». Одна машина у них «Тигр» называется, в честь немецкого танка, что ли, они так назвали. Другая «Терминатор» называется, с изображением Шварценеггера. Надо причем артисты жить. Сергей Шойгу поставил пятерку учения в Ярославле. Мальцев тут читает, мой бред прочел даже, вот, коряки. Вот пишет, цезарь тоже обещал, но Вов не цезарь, поэтому как-то его обещания, они... Я надеюсь, что в истории человечества Вова займет место не цезаря. Да, ну, по крайней мере, Гальской войны он точно не выиграл, Двумя легионами Александрию не победил. Ты да вообще нигде и никогда не победил. Поэтому и многие другие вещи не будем. Минобороны отчиталась об катке всей 600 образцов вооружений. А про это, про что бы ты сказал уже, да что ну, пятерку учения в Ярослав. ну правильно, десятку надо было поставить. И еще вот 600 образцов вооружений, то есть испытали правый носок, это один образец вооружения, и левый носок, это второй образец вооружения, испытали брюшной ремень, ремень для трусов, и ремень для кальсонов, это еще несколько там образцов вооружений, как, собственно, сами трусы, еще кольцо. кальсоны, представьте, вот сколько можно сосчитать. Ну, Шойгу про носки-то там причесывал, да, что вот самое главное, чтобы армия была в носках. Вот интересно, вот если Шойгу одеть в носки и в те сапоги, и пустить его побегать. Марш-бросок такой недлинный, километров 30 всего-навсего. С полной выкладкой, я представляю, что будет с Шойгу. Надо проверить потом, после 5-11. Ну, 30 не надо, 3 хватит, я думаю, чтобы он понял, где должны оказаться, в каком месте эти носки. Артист, блин. Вот все вот Бог послал, а? Ну, человек ни разу не служил вообще ни, ни дня, не служил в армии, стал генералиссимусом, и рассказывает, как, какие носки там нужно вместо портянок носить, а причем с такими же сапогами. Ну ладно, там я не знаю, какие-нибудь кроссовки люди носили там с носками, да, ну это понятно. Но если сапоги остались те же, а в них он собирается одеть? Солдат в носки, ну пусть он сам наденет и походит хоть один день, я посмотрю, что у него с ногами будет. Они у него сгорят нафиг. Но Сергей Курт вообще был продавцом мебели. Спаги уже отменили. Да не отменили спаги, вон у них берц. Еще И нормально с носками что ли? Лавров не нашел места обидам при взаимодействии с США в Сирии. Да, видишь, молодец, какой Лавров. А еще он говорит, Россия надеется на закрепление соглашения по четвертой зоне деэскалации в Сирии. И тут я не понимаю. То есть они разную нюхают. Понимаешь, нюхают разную. Лавров с Шойгу. Шойгу вчера нам сказал, война закончилась. Гражданская война в Сирии закончилась. Слова Шойгу, погуглите, Лавров говорит, Россия надеется на закрепление соглашений в четвертой зоне деэскалации в Сирии. О чем речь? этот говорит о том, что надо прекратить войну, ну, иными словами, то есть, вот там соглашение, чтобы действовал там туда-сюда, которое еще не действует. А эту уже войну прекратил. Ну, разную, значит, нюхуют. Тяжелую одну. И другую тяжелую, но разные. На разных самолетах мы привезли. Ну да. Митроф заявил, что Россия не оказывает никакой поддержки Талибану. Очень интересно. Захарова тут кричит по поводу того, что не, по, не оказывает поддержки Талибану. Другие представители МИД кричат, что не оказывают поддержки. А раз сток народ кричит, значит точно поддерживает. Ну, кроме всего, помним что там работник МИДа, помнишь, тогда еще год-два назад выдвинулся и сказал, что Россия ведет переговоры с талибами, ну и так далее. И вот тут же заткнули, потом я вообще его не видел, куда-то катапультировали. Вот, а я так понимаю, что все налажено. И как раз вот тяжелую, такую, хорошую, да, они оттуда получают с полей Афганистана. А кто ее делает? Кто героин весь делает? там Талиб. И не только героин. Там же и марихуану делают, в простонародье анаша, дай гашиш и все остальное прочее. Вся прелесть как, оттуда как раз и идет. И идет она официальными путями. Келлинский собор защитит себя каменными барьерами. Ну, то есть они боятся, что кто-то на грузовике заедет с бомбой в Кюльцкий собор. Логично. Так что, видишь, мы говорили, не мы говорили, а люди надеялись, когда ломали стену берлинскую, что стен больше не будет. Да, там, Пинг-Флойд стену играл, даже Уотер с Гилмором по этому поводу как-то это вернули отношения, ну, по крайней мере, на сцене, да, как-то вместе. Там всего такое было единение. Стена последняя упала. После той стены сколько еще стен. Сейчас еще вокруг Кёльнского собора стену возводят. Ну что ж, стены, стены теперь внутри будут. Представляешь? В Роттердаме отменили концерт из-за подозрительного автобуса из Испании. А что пишут? Сургут, Сургут, там беда Сургут. Че, что в Сургут? Наши соратники пишут, что там, по их э, словам, произошел теракт. Снова? Ну, был теракт с ножом, мы про это рассказывали, а то есть еще был теракт? Видимо, это продолжение. Ну, напишите нам, что такое, мы сейчас в эфире, не можем отвлечься. Ну, посмотрите, вот что там будет. Так. В Роттердаме отменили концерты за подозрительного автобуса из Испании. Да, в нем оказались баллоны газовые. И, в общем-то, рок-концерт пришлось отменить. А мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения и, в общем-то, заявил, мы в Италии должны победить терроризм и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то начнет бегать по площади Сан-Марко, крича «Аллах Акбар», мы его застрелим. О как! Все же уровень страха, как люди напуганы. А если кто-то, как в том анекдоте, я пишу, скажет там, «А, Алла, я в барда, а там его сразу -ч -ч, и завалит просто какого-нибудь алкоголика нашего. То есть сейчас мы увидим с вами, вот видишь, вот Келинский собор, вот эти газовые баллоны, мэр Венеции, то есть сколько угодно долго можно перечислять все вот эти вот события связанные с нарастающей волной страха, и будут результаты, то есть мы сейчас увидим жертвы вот этого страха, ну в Финляндии уже есть жертва этого страха, которого потыкали там ножом, а он смог даже отличить финский акцент от эстонского, ну, то есть он местный житель, представляешь, а если просто мусульмане, да, тык-тык-тык, и все. А он, да, он, он даже может акцент отличить. Представляешь? Вот сейчас масса будет случаев, когда люди будут попадать под раздачу вообще совершенно случайно. То есть их будут идентифицировать как террористов, они этими террористами являться не будут и будут гасить, там, я не знаю, будет много неприятностей. Причем вот в данном случае нужно, наверное, европейцам специалистов из Израиля дернуть и попросить помочь. Потому что в Израиле, как это ни странно, но случайно не убивают. То есть убивают только реальных террористов. То есть там, может быть, там уровень страха меньше. Люди привыкли жить в таких условиях, когда их там все время взрывают, там... Тракторами, там, как это вот, мы кадры видели, помнишь, там мужик на тракторе, там по Толявилу какой-то ездит, там пытается задавить кого-то. Ну, то есть, они привыкли, а европейцы не привыкли. И, естественно, будут эксцессы очень серьезный. Ну да и лофт, у, у них, конечно, такого нет. А вот великолепное совершенно предложение сделал наша соратница Галина в чате. Марихуану не делают, сама растет. Но я в данном случае небольшой специалист, но я знаю, что как-то там что-то сушат, как-то там закручивают, есть там бошки, да, есть там всякие эти... Различные, различные названия, то есть их очень много... Я говорю, я в своей жизни пробовал этот продукт один раз в детстве, когда мне было лет 14, даже не 15. 14 лет, и я ничего не почувствовал. Я пришел домой, я помню, съел кастрюлю. Вот еды, это я помню, а больше ничего не было. И все. Кастрюлю, еды я съел. И как после этого я не сделал привычкой и больше никогда в жизни не курил. Вот, э, таких продуктов Поэтому я, я, я не могу с вами Не соглашаться Не спорить Вот Эдик был бы здесь, он большой специалист Он даже книжку про наркотики написал Да э, Галина Предлагаю на платежках ЖКХ Ставить галочку, дату 5.11.2017 Фотографировать И отправлять на сайт под рубриком Не ждем, а действуем Увидим, сколько нас не плательщиков, а, соответственно, да, соратников. Да, очень хорошая идея. Очень хорошая. И продолжаем также везде э, лозунги писать и на асфальте, особенно на э, трасс. федеральных трассах. Так да. же, как делают разметку, длинные вытянутые цифры, чтобы даже на большой скорости водитель мог спокойно прочитать. И вряд ли они успеют те, кто будут пытаться это закрасить чем-то или стереть. Или, может быть, какие-то будут там выставлять пикеты из полицейских для охраны. Но это великолепное предложение. Испания пытается повторно привлечь к ответственности ранее осужденных солдат. Да, страшные там истории. Помните, это еще в фильме Сальвадор. Нет, Этот, Господи, который сейчас про Путина-то снял. Оливер Стоун, конечно. Вот. Фильм «Сальвадор» для меня образец. Это мой любимый фильм. «Взвод Сальвадор», конечно, фильм про Путина. Это я даже смотреть не стал. Почему? Ну, посмотрел несколько кадров, и все. И отвратно мне. А это, это об этих событиях Как раз. То есть, причем фильм, я так понимаю, сделан раньше, чем вот, вот в чем величие мастера, да, чем вот эти события. То есть в Сальвадоре перестреляли католическую миссию. Помнишь, что в фильме Сальвадор такой момент есть, там, когда вытаскивают из автобуса монашет на а потом из оружия убивают, и она увидела, что ее убивают. И, и быстрее стараются перекреститься, чтобы, ну, как бы э, уйти на тот свет, э, так сказать, ну, как это сказать, ну, благочестиво, да. Ну, вот, и вот это как раз привлекает к ответственности, пытаются э, испанцы вытащить э, солдат, э, которые убили Монах. Вот. и Отказал Верховный суд Сальвадора. Отменил орден, о Ордер. Почему? Потому что говорят, что эти солдаты уже были за это осуждены. И повторно их нельзя судить. Но они были осуждены, там просидели очень недолго, их освободили из тюрьмы. Ну, там амнистия вышла, или как. Как какие-то другие были акты государственные, благодаря которым они вышли. И вот 17 человек в результате в общем на свободе сейчас. Испания считает, что они не понесли заслуженного наказания. Но да, можно считать, что они не понесли заслуженного наказания. Я абсолютно присоединяюсь. Но формальности соблюдены. Они были осуждены. Они сидели в тюрьме, их освободили, и все. Первое турагентство КНДР открывается в России. Да, очень интересно. Представляешь, съездить. Съездить в туристическую поездку в КНДР. Слушайте, а давайте кого-нибудь из наших, Надю, Надю Белову отправим а в КНДР, она снимет. Это же интересно. То есть, мы какие-то вопросики зададим, что там нужно сделать. Ну, я, я представляю, там будут же, наверное, пасти очень сильно, чтобы кто-то что-то лишнего не снял. Потому что те фильмы, которые я смотрел, снятые какими-то там скрытыми камерами, ну, это просто нечто. Надежда сейчас в Ростове на Дону и потом отправляется дальше в Астрахань. То есть у нее ну, сейчас продолжается ее тур по городам России. Так что, пожалуйста, смотрите ее эфиры на официальном канале от подготовки, участвуйте в ее стримах, можно присоединиться, есть вся информация под видео, как присоединиться. И вот сейчас Северная Корея упростила получение виз для россиян. Для этого нужно три 3... Пять дней. Вообще странно, что в Северную Корею еще нужна россиянам какая-то виза. Представляешь, могут не пустить кого-то. Это... <связь> и Северная Корея пишет, угрожает новый голод. И вот это, наверное, упрощение виз с этим тоже связано, чтобы привозили деньги. Потому что в Северной Корее сделали горнолыжный курорт, и говорят, очень неплохой. Сейчас делают какие-то там на побережье курорты. Ну, потому что надо как валюту получать, поскольку еды совсем нет. Санкции коснулись России и Китая, которые, в общем-то, поставляли туда достаточно большое количество Продукты питания, в том числе и овса. Чтобы там, лошадей кормить там, для армии. Я не знаю, что там. Зачем туда столько овса? Постоянно Путин какой-то овес туда отправляет. Сразу вспоминается, Астап Бендер, Авесный Нинчидорог, да. Китай отменил политику одна семья, один ребенок. Ну, вообще отменил давно эту политику, а сейчас это официально. То есть это партийная такая. Как бы, инициатива. инициатива, правильно, да, вот ты прям слово хорошее такое я подбирал, то коммунистическое слово партийная инициатива. То есть что хорошо, когда в семье не один ребенок. Представляете, то есть, если им отменили просто молча и уже такой скачок рождаемости, то сейчас это просто за пределом будет. И когда говорят, что э, там, Китай Умещается в рамках своей территории, ну не знаю, с точки зрения, может быть, количества там людей на квадратный сантиметр может и можно их уместить, да, вот, но с точки зрения распространения различных технологий хозяйственной деятельности инфраструктуры какой-то, да, это, это нет, это нельзя. Можно, конечно, там друг на друга Поста, поставить, Китай недаром ä, производит бетона, использует, вернее, бетона в год столько, сколько за все время Соединенные Штаты использовали. Ты знаешь об этом? Что каждый год, начиная с двенадцатого, Китай использует бетона столько, сколько Соединенные Штаты за все время использовали. То есть вот представь себе ситуацию, вот в 2012 году они вышли на этот уровень, но Соединенные Штаты за 2013 год тоже истратили много бетона, но Китай истратил еще больше, понимаешь, то есть и так далее. И вот каждый год они, они перегоняют Соединенные Штаты на все 100% за год, понимаешь. Это потрясающая ситуация, конечно, и строятся они вверх, мы это все прекрасно понимаем, но все равно когда-то этому придет конец, и они знают, когда он придет, потому что они подписали тайные договора с Путиным, они прекрасно знают, когда этому придет конец, и они начнут двигаться сюда. Вернее, они уже начали. Ну, у нас соратники в чате пишут, что Благовещенские даже границы сдвинули. И китайцев такое количество, что русских лиц на улице встретить почти Да не, не только в везде. Там вот люди нам пишут, что заходят в магазин в Москве, говорят, о, елки у вас тут какие-то таджики там работают, какие-то, я не знаю, там славяне работают, там только одни китайцы. Ну вот мы дошли до этой новости, что сегодня... День независимости Украины и военные НАТО прошли маршем по центральным улицам Киева. Да, если про это сегодня рассказывали, страхи какие-то по поводу... И вот я сразу вспомнил одну вещь и тут же нашел в Твиттере. То есть люди также думают совершенно одинаково. Я сразу вспомнил вот этот марш в 2015 году. Это китайская армия идет по Красной площади. То есть, китайская армия по Красной площади не может, может ходить. Да, это нормально, это, это вполне патриотично. А войска НАТО не могут ходить по Крещатику, причем всех войск НАТО 230 человек из, сейчас я тебе скажу, из скольки стран-то, господи, там из девяти, что ли. В общем, там такая сборная команда. И вот э, эта сборная команда, даже если бы их было не 230 человек, а 230 тысяч, бы они... чем бы они могли помешать-то Украине, предположим, они прошли бы по Красной площади на Параде, посвященном там, Дню Победы, чему угодно. Чем бы они нам-то могли помешать? Это наши союзники во Второй мировой войне. Холодная война у нас давным-давно закончена. Если Вова хочет реанимировать эту холодную войну, то слово и надо кончать потому что нам не нужны никакие холодные войны по крайней мере с европой и Соединенными штатами это наши естественные союзники а вот китайцы на красной площади или в благовещенске или в иркутске или там я не знаю в саратове там в, в саратской области в том районе который они хотели переименовать в Дунганский. Еще в седьмом году, представляешь, административный округ, там жили одни только уйгуры. Дунганский хотели округ назвать. Официальное было предложение. Так вот, нам они не нужны, а нафиг? Зачем они нам нужны? Что, НАТО у нас землю, что ли, отнимет? Будут селиться здесь, да даже если они рядом, будут селиться, да на здоровье. Понимаешь? Они интегрированы в общую нашу систему культурных ценностей и всего остального. Вы видели где-нибудь, чтобы китайцы куда-то интегрировались? Они везде живут чайно-таунами, и все. И, и также они они раздвигают границы, просто раздвигают границы. Нам это совершенно не нужно. Я не какой-то китай фоп мне пофигу совершенно. Я просто вижу, что происходит. И там упрекают украинцев, что у них НАТО ходит. Да если по границе с Китаем у нас ходил солдат НАТО с автоматом, я бы считал, что все нормально, жизнь удалась. То есть можно было бы быть спокойным за те границы. То есть понятно, что Китай не станет воевать со всем миром. Вот в Киеве прогремел взрыв, есть пострадавшие? Да. То есть какие-то неизвестные кинули что-то какое-то взрывное устройство в, в автомобиль азербайджанского посольства. Оно не долетело, ранило женщину и мужчину ранило голову. Женщина тяжело ранена. В общем полная фигня. Я так понимаю такая разборка. Ну ни, ни, ничего не хочу как бы заранее говорить. но на поверхности лежит. Карабахский конфликт и, в общем-то, уши вполне возможно оттуда растут. Поэтому как-то вот те люди, которые решают на чужой территории свои какие-то вопросы там тамошние, не надо этого делать. Зачем? Ну надо вам бубу кинуть, кидайте там у себя, ну ее нафиг. Вот в Киев приехать, чтобы азербайджанцев бубу метнуть, ну не надо, ну неправильно. У здания правительства в Киеве взорвался неизвестный предмет. Ну, это вот как раз про это и идет речь. Да, ну, угу. давайте тогда поздравим наших украинских друзей с Днем Независимости. Вот эти... Ну, да, ну, видишь, тут поздравили уже с Днем Независимости, бомбу кинули. Такие вот дела. Да, мы поздравляем от всей души. Украина, я думаю, на правильном пути. Есть коррупция. Есть у власти коррупционеры. Ну, это эволюционным путем можно победить. Можно путем революции победить. Каким угодно. Но Украине, Украине дан очень большой шанс. Европа дала карт-бланш очень серьезный. да, И Украина интегрируется в Европу. И все происходит очень цивилизованно. Да? То есть, вот показательно. Это очень показательно. Поэтому желаем развития. Поздравляем. Польша потратит на оборону 55 миллиардов из-за агрессии РФ. Представляешь, как кайфуют там военные? 50 миллиард, 55 миллиардов долларов. Когда бы они такие деньги увидели? У них вся армия есть, наверное, с пожарными частями. 60 тысяч, это вот, блин, всех-всех вот там с наемными, я не знаю, там на козе верхом, там на бочке, на бочке с водой, там. В общем, всех 60 тысяч. Представляешь, а 55 миллиардов долларов. Вот это да. Конечно, наверное, польские военные хают Вову, там самыми последними словами Потом заходят куда-то И говорят, блин, какой классный чувак Зажигай еще Потому что, ну, поперло И это самое страшное Вы же понимаете, самое страшное Потому что есть военный Которым всегда нравится Воевать Ну, многим нравится из них Давайте говорить, откроем иначе они бы не пошли военные да И неплохо, как бы все, что связано с финансированием, им тоже очень нравится. Неплохо, когда дают деньги, и деньги немалые. Поэтому к чему всегда будут двигаться военные со своей стороны? Ну, чтобы, потому, врагов чтобы, не да, чтобы врагов не потерять, чтобы усиливаться. А в Германии из, из зарубежных хранилищ вернулось 50% золота. Да, Германия забрала почему-то свое золото. И, в общем-то, я так, ну, другим она не советует всего одну 1710 тонн, представляешь, 1710, ну, половину своего резерва, молодцы, теперь будут хранить у себя, то есть не доверяют. США создадут новейшую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Вот спрашивают, Мальцев, чем Ельцин лучше Путина? У Ельцина есть одно бесспорное преимущество. Одно стопроцентное преимущество. Он подох уже. Вот это, это первое. Но это, это главное. Вот что будут говорить остальное. Вот если Путин подох, то все можно было бы сказать. Ну вот в этом, по крайней мере, они сравнялись. Это вот основное Ну а если так вот По чеснухе, ну Борис Николаевич Ну не был он подонком да? Кроме всего прочего он был лидером Какой бы он там алкаш не был так далее. Он, он пер сам Рогом А кто такой Вова? Ну такой шнырь Такой тихушник, которого везде Выставили, поставили, там Березовский С ельцем кто-то его вечно Кем он хотел быть, если э, Верить Березовскому? Путин хотел быть Миллиардером он хотел быть Березовским. Ему ну, денег хотел всю жизнь. Поэтому он сейчас вот, там, и говорит там, твоим товарищам, что делать надо. Что, как он сказал, делать надо бабло? Бабки. Бабки, бабки надо делать. Ну, видите, он не изменился. Для Ельцина деньги не, не имели вообще ни малейшего значения. А для Вовы это очень важно. Это все. Он логическим, по моему мнению, жадный человек. Я таких немного в жизни встречал. Ну, вот Вова такой. Я всего несколько видел в жизни патологически. Бывают жадные люди, но вот патологически жадных всего несколько видел. В США создадут новейшую пилоту ракету, способную нести ядерный заряд. Да, и мы вчера говорили, что локхиду Марцину не дали подряд на разработку баллистической ракеты. И вот такая радостная новость. Локхид Мартин будет делать крылатую ракету. Представляешь? То есть, там всем э, сестрам по серьгам, то есть, никого не обижают, но как обидишь Локхид Мартин, да? То есть, это же э, как бы фирма, которая э, вошла в историю, там, черными дроздами всякими и так далее. То есть, там, Килип все-таки конструктором. То есть там люди были. Ну и сейчас я думаю, там люди, понимаешь? В отличие от Роскосмоса, где остались одни менеджеры. Ну, далее сделают они, конечно, эту новейшую крылатую ракету. Конечно, она будет летать очень быстро. И рассказывают нам, что это ракета для бомбардировщиков. Для Б-1, который наладом дышит уже. На, для Б-52, который даже характеризовать не буду. Ну, самолет 1150 -го года. Ну, о чем вы говорите? Если бы Путин не устроил этот рок-н-ролл, то так бы все и продолжалось. Понимаешь? Ну, и для Б-2, конечно. Вот так они говорят. Но ну, это фигня. Это, как определенные люди выражают, спонты для приезжих. На самом деле, крылатые ракеты для беспилотников, которые... Сейчас делаются, и которые, вот мы с тобой вчера сказали, что подряд получит и пованговали по этому поводу Боинг. Я сказал, потому что ну это тяжелая баллистическая ракета, там, туда-сюда, там, понимаешь, а Нортов э, не получит. А знаешь, почему не получит Нортов э, подряд? А получит Боинг. Э, потому что всем сестрам по серьгам он получит подряд на Тяжелый беспилотник, который будет таскать вот эту ракету, которую сделает Лохит. Э, ну так вот у них устроено, так работает. И это очень легко прочитать, даже имея вот выкладки из газет. Просто газетные вырезки уже все складывается. Вся мозаика, все пазлы. То есть будет у них тяжелый беспилотник, никакой Б-1 не будет эту ракету таскать, помилуй бог. Не, ну сейчас может быть что-то подвес какой-то на нее сделать, на нацепить эту ракету, чтобы ее испытывать. Не будут же они ее испытывать с беспилотником. Она куда-нибудь не туда улетит, там будет ее человек таскать, возить и так далее. А потом будет тяжелый беспилотник, который будет прилетать куда-то в зону, выстреливать, и они пошли еще километров 700, а может и больше. Со страшной скоростью. Да больше, конечно, какие 700. Трамп готов остановить работу правительства из-за Мексиканской стены. Ой. Так, а у нас что, время? 22.42. Ёлка, пока у нас половина новостей. что мы сегодня с тобой... Ну, давай быстро тогда пробежим. Да, из-за Мексиканской стены, говорит, там всех остановим. В общем, Трамп, Трамп лютует. Но и в ответ все лютуют. Конгресс США обязал администрацию да, Трампа предварительно сообщать о возможном сотрудничестве с РФ по кибербезопасности. То есть, Трамп только заикнулся, а потом кричал, не будет никакого сотрудничества, все. но ну, нет, тут вот уже раз за язык схватили, лишнего не говори. Потом экс-начальник разведки США беспокоится о доступе Трампа к ядерным кодам. Блин, странный экс-начальник разведки США. Вот никто у них не беспокоится по поводу красной кнопки Путина, да, и беспокоится по поводу Трампа. Нифига себе. Я не думаю, что Трамп опаснее Путина. Они просто прикалываются. Это же безразлично, кто первый выстрелит. Трамп выстрелит или Путин. Это абсолютно безразлично. И поэтому вот в этой... Так сказать, паре, я не доверяю только одному, Путину. Но у Трампа очень много ограничений. У Путина никаких вообще. Никаких тормозов. Так что зря он это... Вот, имея представление о рычагах, которые может использовать президент, я беспокоюсь о доступе к ядерным кодам. А он имеет представление о том, что может использовать Путин. И, и не беспокоится. Вот об этом они должны каждый день говорить. Не пугает их Путин, Трамп пугает. Клинтон, мемуар крайне лицеприятно отозвалась от Трампе. Хорошо, я бы удивился, если бы она лицеприятно отозвалась. Вообще, Трамп, он как-то вот искусство тронул. И современный фольклор, интернет-фольклор, он двинул. Представляешь, то есть Трамп оказался той фигурой, которая подняла, погнала волну. И вот в заявлении на увольнение сотрудника Госдепа нашли импичмент и персик. То есть он окрастих там создал заявление на увольнение. И если читать по первым буквам, то получается импичмент. Ну то есть... Креативил. Креативил, да, такой молодец, чувак. Видишь, Трамп насколько подвигает креативу к творству. А главный редактор Wall Street Journal, значит, пытается вот заставить своих сотрудников воздержаться от необоснованной критики в адрес Трампа. Тоже здесь, видишь. А, соответственно... Будет как приехали на конкурс повара. Помнишь, когда, говорит, там этот кто в конкурсной комиссии он говорит: не любит острова, а уже перец один бросили а потом забыли, бросали перец или не бросали, бросили второй, и говорит, он не любит острого. Говорит, да мне пофиг, ну там, грузина. он там не любит, или армия не любит острого, там, на туда еще один перец, третий. Вот так и здесь будет, понимаешь? И вот он просит, чтобы они воздержались от критики, а они будут обратную волну гнать. Эксотрудница ЦРУ намеревается купить твиттер и забанить Трампа. Что, то есть она начала организованный сбор денег, чтобы купить Твиттер и забанить Трампа. Это просто... Вот самое смешное, что если она сможет даже купить Твиттер, она не сможет забанить Трампа по той простой причине, что она не понимает, как создан информационный мир, как он работает. Никак она не забанит Трампа. Ну и видишь, как это... Сподвиг ее Трамп своими высказываниями, так, так с ним бороться. Вот. А полиция Германии таблеточки нашла экстази в виде Дональда Трампа. Представляешь, вот так выглядят эти таблетки. Вот. Трамп такой вот, таблетки. Экстази в виде, в виде Трампа. Ну, творчество. Я вот написал: Трамп побуждает к творчеству. Так. Глава Минфина США мог превысить полномочия для просмотра затмения. Да, он летел на самолете, хотел самолет посмотреть. И вот теперь его там Конгресс требушит, говорит: ты превысил полномочия. В США полиция застрелил похитившего собственного ребенка россиянина. Да, этот россиянин, говорят, застрелил мать этого ребенка, ну, то есть свою, я так понимаю, бывшую супругу. И вот его ребенок не пострадал. Вот. Захарова сообщил, дипломата, оказывается, всю необходимую помощи своим мужчины, убитого полиции в США. Сейчас я быстро посмотрю, какие еще памятник конфедератам в Шароволцевиле накрыли полотном. Ну, чтобы никого не смущал, такое решение принял а, приняли в американском, в общем-то, этом городе и горсовет. И в Нидерландах осудили женщину из-за угроз премьеру Рюги в соцсети. В соцсетях угрожала то есть они по путинскому пути решили пойти. Скоро за лайки там будут. Ну, Голландия вообще странная страна. После вот Голландию, я, я мне когда говорят про Голландию, мне, почему? Потому что Долматов, которого они хотели отдать Путину, который погиб в тюрьме, он у меня все время перед глазами стоит. И чем дольше от этого периода отходит, и я вот разговаривал с Бадамшиным, а он, я так понимаю, у него был адвокатом, и он мне то же самое сказал. Понимаешь, то есть мы не говорили никогда про Долматова, но он мне говорит то, что я вам говорил в эфире. Он говорит, вот у голландцев там самолет сбили, это им, там ответочка пришла. Понимаешь? И я вам в эфире это говорю. Он в эфире такого не говорил, и меня он не слушал. Понимаешь? Но у него свое представление о мире, и он, тем не менее, так же думает. Ну, что-то они. Ну, думаю, исправиться там легче исправ... исправляться. Так, ну что, давай, наверное, какие-то мы да? еще собирались напомнить нашим соратникам про митинг да. за свободный интернет, который будет в Москве проходить на проспекте Сахарова 26 числа этого месяца. И те соратники наши, кто уже друг с другом знаком, и ходили неоднократно на прогулки свободных людей, и на купая манежки были, они могут собраться там же, на купая манежки, в 15 часов дня. Или, если не успевают по времени, можно прийти прямо к рамкам начала митинга в 15.30. Да, еще мы хотели показать телефон нашего соратника в Прибалтике, да, с которым можно связаться нашим соратникам, опять же, да, в Прибалтике mm -hmm. и э, наладить какие-то взаимоотношения mm -hmm. продуктивные. Это в Литве телефон, так что звоните Костику. Надо его повесить где-то там на наших всех сайтах. В, кон в контактных группах, там, в группах ВКонтакте, там каких-то других, э значит, в Твиттере надо, в моем Твиттере надо написать. И вот такая радостная или не, не радостная, в Анголе э Жазе Эдуард Душ-Сантуш уходит с поста президента. Он действовал на этом посту с 1979 года. Можете ну, себе представить. 79-го года. Ну вот, наконец-то, он устал, я устал, я ухожу. Да Ну, надеюсь, вместо себя он Путина не поставит там. Ну, я имею в виду тамошнего Путина такого. Как Ельцин нам поставил, когда устал и уходил. Блин, все-таки вот руководители должны быть один срок. Высшие руководители должны быть не более пяти лет один раз и не более пяти лет и нафиг. Вот по поводу э, того, что Эстония решила выпустить свою криптовалюту э, под названием Эсткоины. Да, да. <свят> ну все сейчас, ну я думаю, Эстония это хорошо получится. Если там по карточкам голосует, я думаю, что все нормально, что всех захотели электронные деньги. И мы приглашаем всех, кто э, имеет представление о криптовалютах, к работе над рифкоинами. То есть нам нужно развивать, двигать это. Мы понимаем, что когда рифкоины, э, и надо это сделать быстро, чтобы рифкоины были у каждого гражданина России, ну, в разном количестве, и чтобы рифкоины представляли себе национальное богатство России. Да. И каждый мог сосчитать, какую долю реальную в реальных деньгах он имеет и какую долю он получит И чтобы эти рифкоины могли на м -м, биржах покупаться и продаваться как криптовалюта И тогда все в порядке, тогда м -м, революция будет заключаться в том, что просто м -м, власть эту пошлют нафиг все. Ну, представь, если я говорю, милицейский, полицейский прапорчик смотрит, сколько он получит пенсию, сколько он того получит всего, а Ривкоинов он уже имеет вот столько. Да нахер они ему эти пенсии, все, все вот это говно. Он будет совсем по-другому себя вести в тот день, когда нужно. Поэтому нам нужны специалисты. Помогите нам, помогите России. Свяжитесь с нами. Почта ВМЛЦ 64 четыре собака.gmail.com Но мы сами, конечно, работаем над этим, но нужно еще. Так, давай Тонат читаем. Так, мне надо обновить. Давай читай. Ну, или я буду читать. Алексей Калининградский. Хочу чуть-чуть на общее дело. У нас а, свое Получится, получится. Спасибо. Татьяна из Петербурга. Вячеслав, прошу зачислить на рифкоины, Ранее подтвержденные 500. И да, спасибо, вот спасибо. Александр Наро. Вячеслав, удачи, здоровья вам и всем сторонникам. Спасибо и вам того же. Политифик. Здравствуйте, соратники. Может, забегая вперед, но предлагаю назвать лагерь, где будут отбывать наказанием путинца «Золотой телец». По, по аналогии с черным дельфином, полярный совой или белым лебедем. Золотой телец это очень круто, недаром человек, понтифик, да, это очень круто, золотой телец, причем можно даже там поставить изображение какое-то. Сергей Добрынин, топор наточен, ствол начищен, революция готов, наше дело, правая победа будет за нами. Спасибо. Виталий Санкт-Петербурга, а что у вас за ниточка красная была на левой руке? Ох, это была нитка какая-то, повесили мне в качестве оберега какого-то соратники, поскольку все боятся за то, что что-то со мной может случиться. Вот повесили в качестве оберега. Валерий, СПБ, без подписи. Спасибо, а, Валерий. Номер. Вячеслав, есть ли вероятность, что СМИ не займут сторону режима во время всенародного серфинга? Нет такой вероятности. Дело в том, что... Как, как был, Вы помните, при ГКЧП рассказывали, что пьяная толпа у Белого дома, там, туда-сюда, потом раз, и, и, и, и ура, свобода победила, вперед, и так далее. То есть, то, то это была пьяная толпа, то стали революционеры, и свобода победила, то то же самое мы помним во времена Наполеона, когда 100 дней, когда он высадился, чудовищ, тиран высадился на, на, этом самом, на французском побережье. Да, там там столько-то, две недели до Парижа, там, неделя до Парижа, там да, столько-то, три дня до Парижа. А чудовище входит в Париж, и да здравствует император, там следующая, следующая статья в газете. Ну что же, понятно? Ну, нужно, нужно победить уже информационно, из самого начала, и тогда все будут с нами. Я вам делал прошлое, могу сказать, год назад, когда я выступал по телевидению, я видел со всех сторон сплошную поддержку тех людей, которые там работают. Они мне подсказывали абсолютно все. То есть я прихожу, я не, не знаю, какой я по жеребьевке, и забыл спросить. И меня пытаются поставить там каким-то, ну, в середку засунуть. А мне человек говорит, который здесь стоит, нас последний. А он с ними. Я говорю, а мы по жеребьевке последние. Раз таки, раз, стал последним. Последнее, первое место, это самые такие нужные. Если вы помните, когда я в эфире спросил, сцену показывают, я говорю, кто здесь за Путина, против Путина, поднимите руку, поднял. Больше никто не поднял на сцене. И показывают зал, оператора никто не просил. Я говорю, в зале кто против Путина, и там лес рук. И я вам честно скажу, там была массовка обоссанная, которая в сторону, никакие руки она не поднимала. Оператор конкретно взял тех людей, которые сидели вместе и подняли руки. После этого запретили прямые просмотры, потому что, смысле, эти показы, потому что поняли, что телевизионщики не с ними. Там бегают эти КГБшники, они там прям находятся, представляешь? То есть в студии они с нами общаются, То есть те люди, которые там от ГБУхи. Все это дело курируют. Но они не могут ничего сделать, потому что если прямой эфир, все, ничего не сделаешь. Александр 17. Вячеслав, 5 тысяч, которые сумели проголосовать на праймере, совершили невозможное. Все наши соратники смелые, умные, креативные, гордость берет. Уважение. Уважаемые соратники, можно оказывать помощь через мобильный счет. Спасибо большое, да. Пять тысяч, которые успели проголосовать, и сделали реально невозможное. То есть мы меняем историю России. Владимир Дронов, Зеленоград, по усмотрению. Спасибо. Дизель. Дядя Слово, а, да. Что, это дизель -ворк Да. Пишет. Ага. Слав, попросите скачать приложение Дизель Ап. А что это за приложение? Не знаешь, Ну, посмотрим. Давай посмотрим это приложение. Только пометь себе обязательно сегодня посмотреть. Простоусов Андрей Первуральск. Доброго вечера, Вячеслав. Смотрю вас и продвигаю в массы еще из Хьюстрима. Народ начал просыпаться. Больше женщины, чем мужчины. Думаю, что мужикам просто стрёмно признать, что они столько лет верили этой морали. Да нет, вы понимаете, на самом деле у нас 80% зрителей это мужчины. Они очень Часто просто не говорят. Мужчины более скрытны, чем женщины. Женщины более открыты. Как это не парадоксально? Вот я имею в виду в политических делах. И, наверное, у многих беды от этого. Если бы более мужчины как-то более разговорчивы, общались бы больше. Олег Рабовский, Германия. На хорошую камеру для Вовы сахарник. Спасибо. Бухой Бабаджане. Здравствуйте, здравствует русская революция. Ура, ура, ура. Спасибо. Еще Тем рекомендую покупать сварочные баллоны и бензопилы. 5-11 взять строительный супермаркет. Да, баллоны и бензопилы это очень-очень важный элемент в безоружном протесте, между прочим. Да, но это же невооруженные люди с баллонами и бензопилами. Северяночка, грустную информацию пишет. Ни одного рубля помощи не перечислили Аль Альберту Гурджияна. Вот такие мы соратники. Неужели в Нижнем Новгороде нет саджутов? Мне пришлите, пожалуйста, карточку. Это номер карточки Гурджияна. Обязательно. И прошу также связаться с тех людей, которые Рамзесу помогают. И тоже нужна карточка. Номера карточки от Гурджияна и Рамзеса. Пожалуйста, пришлите, я прошу. Мы поможем. Морфиус, Вячеслав, в России в ближайшее время будут теракты? Да, ну, Путин рассчитывает идти на выборы, конечно, и будут массовые теракты. И вообще, они не только из-за Путина. Ситуация накаляется, происходит полная чушь. Сейчас, видите, еще Шойгу сказал, что в Сирии война прекратилась, хотя ничего не прекратилось. И гибнут э, еще сотни людей, поэтому э, будут по любому, к сожалению. Алексей Ким Артемка. дядь Слав, Андрюха жили Ревкоины, так до сих пор и не перечислил. Когда сядете в Кремле, потребую кратно. Лучше перечислите сейчас под чизнак. Хорошо. А ты, да, да. давай, там не жили Ревкоины. Мальц купить себе инфракрасную камеру было прикольно, один раз вас в инфракрасном видео увидеть. Я даже не знаю, как это Прокрасно а Ребята, когда Володьку пришлете Обещали, жду и готовлюсь <laughs> Хорошо Петр Москва Здравствуйте, Вячеслав, на почте так не написали Жаль, будем ждать лучших времен Копеечку на свое усмотрение Спасибо Кирилл из Зеленограда Поздравляю с, рож... с рождением Мальчика, Августин Да, поздравляем, тоже присоединяемся да. Татьяна Кувшенко Вячеслав, постоянно Слушаю вас с сентября 2013 -го года. Поверила вам сразу и безоговорочно. Думаю, что у вас, что все у нас получится. Бог вам в помощь. Бог нам в помощь. Спасибо, Татьяна. Резкий. На замену программы Вовы, Вовы вашей. Чем могу? Спасибо. Таслима э, Магасумовна Межгория. На благое дело. Спасибо. Э, Арбалетчик спрашивает. У меня к вам два вопроса. Какая мера пресечения будет для докхантеров? Если люди начнут мстить докхантера за своих питомцев, то что будет? Деньги вам в колчан настрелы. Спасибо. Ну, я думаю, что мы должны все будем проголосовать. Это очень важный вопрос. Во-первых, решать вопросы с, домаш... с бездомными животными цивилизованно надо и как только мы цивилизованы решим эти вопросы создание приютов и так далее и так далее естественно нужно будет усиливать ответственность за живодерство безусловно потому что ну, мы все вместе живем тут дети наши живут и я могу понять хотя я в общем очень люблю животных я могу понять кого-то там кукушка слетела если он мстит животным за то, что они там укусили его ребенка или еще что-то его может быть в детстве напугали это какие-то детские комплексы но когда все это приведено в норму то конечно живодерства мы не допустим и это не должно быть Тот самый верблюд спасибо, что живой Спасибо. Виталий Блашова. Alice for Revolution да. Так, Вячеслав, сейчас на дом стоит автомат 25 ампер. Его не хватает, постоянно выбивает. Прежде чем включить, надо что-то выключить. Кондиционеры, посудомойки, стиралки, бойлер, ну и так далее. И с каждым. Ну электричество у нас очень много в России. А вот куда она уходит этот вопрос? Я думаю, что мы разберемся в ближайшее время. Куда столько ушло электричество. Но его через край было. Вы представьте, то есть работали огромные заводы, которые потребляли бешеное количество электроэнергии. Очень много, особенно металлургии, просто какой-то космос электроэнергии, какие-то там вещи, которые сейчас полностью отсутствуют. То есть нет этих производств, предприятий там. А даже... Станки обычного завода, вот авиазавод, это никакой не металлургический комбинат, цеха, станки, представляешь, сколько это потребляло электроэнергии, нет авиазавода, ПО «Арджоникидзе» в Саратов, нет ПО «Арджоникидзе», корпус, производственные объединения, везде 25-20 тысяч работающих, можете представить, их нет, этих производств, представляешь, какое количество работающих, сколько там станков, всего нет производств, а электроэнергии не хватает. Куда же она делась-то? Неужто все на майне? Леха, 72-163, без подписи. Спасибо. Спасибо. Воронов Алексей, всем дальневосточный привет. Вячеслав, не кажется ли вам, что развод первого лица это не только плевок в народ, но и кое-что означает? Вложение по усмотрению. Ну, вполне допускаю, что это многие вещи означает. Но не хочу как-то сплетничать. Но я считаю, что... Человек, который руководит страной, да и любую занимает достаточно высокую должность, должен быть открыт. В том числе и семейная его жизнь должна быть открыта. Ну, ушел с поста своего, пожалуйста, нет вопросов никаких. А так, если ты хочешь жить как-то вот так, ну, по своим собственным законам, ну тогда не занимай никаких государственных должностей. Будь коммерсантом, никто не полезет к тебе под одеяло, я так считаю. Елена Альбовская. Слава, я за вас всех молюсь, но не на гундяевских. Просьба перечислить на рифкоины. Спасибо. Родовой. Перевести на рифкоины. Спасибо. Ольга. Здравствуйте, Вячеслав. Хочу узнать, поступили или нет предыдущие платежи, где можно посмотреть счет. Спасибо. В описании под видео есть ссылка на рифкоины и там есть в описании возможность в дальнейшем проверить, сколько у вас рифкоинов на счету да, это так, сейчас я хотел посмотреть, сколько у нас <смех> сколько у нас на счету тут в Твиттере <смех> <смех> уже э наша голосовалка и наверное тогда будем заканчивать так, так, вот Шандарович э кстати, выступал я э переретвитнул начало выступления сказал он «Спасение Серебряникова сегодня в том, чтобы кто-нибудь пробрался к царственному уху». А вот спасение всей России в том, чтобы кто-то пробрался к царственному уху и как в Гамлете, на, в это ух яду херанул, понимаешь, вот оно». Царственное ухо да. Поэтому я понимаю, что Шандароич такой вариант Не поддерживает Но ни одного серебрянького надо спасать Поэтому надо не Шептать в ухо Так, чтобы вместе с головой Оно отлетело Вот что нужно сделать Так, вот Что мы имеем Какой вариант Действующие власти вы поддерживаете. Уже по 1211 проголосовало, представляешь, а всего семь часов идет голосование. 22% выбора, 10% дворцовый переворот, 61% революция, 7% режим меня устраивает. Опаньки. Ну, видимо, вот эти 7% это вот как раз те, которые э, ближе всего к режиму сидят. Да, и вот, э, кого вы видите будущим президентом, Путин 9%, Володин а 2%, Медведев 2%, Олень Северный 87% проголосовал 2500. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Да, вот. Денис когда у вас там революция-то уже будет? Ну, не у нас там а у нас у всех, я надеюсь, 5, 11, 17, надеюсь, что до нее осталось 71 день и меньше одного часа. До свидания. До свидания.